Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в гостях компании AmMarkets Антон Весенний, который является блогером, владельцем YouTube канала Ленивый Инвестор, путешественник, прекрасный семьянин. Первый вопрос, наверное, предсказуемый лично меня он очень интересует: почему все-таки блог называется Ленивый инвестор? Прежде всего основная цель вообще с блога это такое инвестирование без высокого порога входа как с точки зрения капитала так с точки зрения каких-то компетенций и так далее то есть когда человек любой из нас да, то есть я начинал инвестировать там буквально там с 1000 рублей практически любой человек может начать такое инвестирование вот и потихонечку взращивать свою компетенцию свой капитал в каких-то надежных понятных простых скажем так для долгосрочного инвестора инструментах при этом ну философия ленивого инвестора она вот сейчас за последние семь лет она очень сильно изменилась то есть трансформировалась во что-то такое прям прям что можно уже назвать философией mm -hmm. то есть это прежде всего желание да, как основной двигатель это желание заниматься тем чем нравится там где нравится вот, и как нравится, то есть, жить, например, там, где хочется, например, там, на Бали, там, или в другой, любой другой стране, где это нравится, заниматься любимым делом, то есть, не обязательно заниматься там, только инвестициями, вот, то есть, деньги должны работать сами по себе, мы, мы, мы ими только управляем, воспринимаем их как инструмент, вот, и, собственно, отдыхать, получать удовольствие от жизни, то есть, вот это вот основные постулаты вокруг которых строится философия ленивого инвестора, вот, и э, нет никаких особенных ограничений по инструментарию, то есть мы используем, э, начиная, там, от бизнеса, заканчивая акциями и другими ценными бумагами на практически всех мировых рынках уже, вот, поэтому все очень, так, достаточно широко, необъятно, но самое главное, что для счастья нужно, да, человеку, это прежде всего какая-то свобода и э, возможность заниматься тем, чем нравится, какие-то пассивные инвестиции. Вот именно про пассивные, ленивые, пассивные. Для меня такой слова-синонимы, что ли. Хотелось бы спросить тебя, почему ты выбрал именно нашу компанию? Что тебе понравилось больше всего? Что бы ты выделил особенно? Даже не в порядке, ни в коем случае рекламы никакой. А вот объективно ты как человек опытный, разбирающийся вот конкретно. Вот это, вот это, вот это. Прежде всего, я блогер. вот Наверное, моя непосредственная работа, да как человека, который а, постоянно делает обзоры, это тестировать разные площадки. И так, собственно, я пришел в Вот И сейчас, а, когда мне, я уже перешел больше работать на а, фондовые рынки, вот, а, для меня Amarkets, можно сказать, остается такой площадкой, где я могу гарантированно вывести деньги, честно заработанные да, на какой-то спекуляции, там, на какой-то торговой идеи и так далее. То есть для меня это прежде всего такая возможность получить а, широкий инструментарий для торговли. Почему мне нравится маркетинг? У вас человеческий подход, прежде всего. Вот помимо надежности, да, какой-то. У вас а, работают там, хорошие люди, с которыми всегда просто интересно там, встретиться, попить кофе, а, вот, пообщаться. Это, на самом деле, достаточно уникальный для российского рынка подход, потому что я протестировал практически всех брокеров российского рынка, да, форекс-брокер. Вот. И поэтому как бы есть у вас уникальные черты, которые мне нравятся, безусловно. Очень приятно это слышать. Большое спасибо за лестный отзыв. Антон, ты человек безумной производительности. Сколько часов в твоих сутках? Я думаю, что больше, чем 24. И есть ли у тебя команда, которая тебе помогает готовить, сделать все это? Либо ты все на своих плечах тянешь? Ты еще забыл около... У меня около 50 проектов, информационных проектов, сайтов, то есть различной тематики и которыми занимаются, конечно, я один бы никогда не справился и в сутках, 24 часа у меня, как и у всех, но есть команда, есть костяк, который я, собственно, можно сказать, взрастил сам и который мне помогает, если кто-то будет из команды смотреть. Спасибо вам большое. Действительно, без, без команды невозможно никакое масштабирование. В частности, вот по даже по блогу мне помогают, то есть, я один не могу мониторить там, такой, такой, то есть, все мировые новости финансовые, быть в курсе постоянно, особенно вот сейчас, когда мы там активно путешествуем. То есть, конечно, не получается работать. То есть, я провожу примерно за работой несколько часов в день. И это время стремится так, к уменьшению. То есть я, я всегда стремлюсь а, к какой-то эффективности, к максимальной эффективности, то есть проводить больше времени с семьей. И как раз вот путешествия и такой активный образ жизни мне помогает в этом а, видеть, можно, что можно делегировать, что лишнее я делаю, то есть какие направления мне можно не делать, то есть они там, не дают какого-то эффекта и так далее. Ну, а все-таки, вот возвращаясь к команде, это... Большой штат — это люди, с которыми ты постоянно общаешься, ты их хорошо знаешь или это какой-то аутсорс? Это команда вся удаленная, вот потому что с моим, с моим перемещением невозможно там, содержать офис, там, ну, то есть его как-то надо контролировать, общение и так далее. Поэтому только удаленные. У меня порядка пяти человек в пике, у нас команда 10-15 человек. В основном все люди — это вот моя особенность такая, я ни, никого по объявлению не набираю то есть у меня нет такого успешного опыта, то есть все люди я взращиваю, то есть из, из каких-то начальных, там, скажем, закрытия начальных задач до самых высоких, то есть вот сейчас у нас Полноценные, вот у меня помощники, полноценные аналитики, я считаю, уже как угу. на финансовых рынках, могут работать спокойно, потому что, действительно, большая компетенция за столько лет. Я очень рад, что у меня получается вот, окружать себя такими людьми, потому что они меня здорово усиливают. Специалисты у тебя, действительно, с большой буквы. Контент четкий, классный. Я думаю, что все, кто с ним знаком, со мной абсолютно согласятся. Вот в твоем телеграм-канале есть такое описание. Публично инвестирую 1 миллион рублей шесть лет назад уволился с офиса, веду блог, путешествую. Позади 21 страна. Возможно, больше уже, да? Или... Да, надо посчитать. Сейчас живу на Бали, это так? Сейчас нет. Сейчас Когда описал писал описание, жил на Бали, в марте я уже уехал, угу. в Питер. Ты регулярно проводишь обучение. У тебя есть уже состоявшиеся ученики. Есть ли, скажем, примеры того, что многие давали фидбэк Антон, спасибо тебе за обучение, все приняли к сведению, разумеется поступили так, как ты говорил, инвестируем, ищем перспективные проекты, тоже отказались от офисной работы клерков, сейчас также пассивно зарабатываем. Да, я думаю, что таких, таких людей много, но я не могу сказать, что это прям моя заслуга, то есть на самом деле, когда люди там, только приходят на мой блог, да, видят логотип человека, который сидит с ноутбуком, радуется какому-то пассивному доходу на фоне пляжа, то есть у них уже это зажигается. То есть это им уже близко и просто на самом деле я как бы помогаю, взращиваю, то есть может быть удобряю как-то это зерно, которое у них самих уже есть. Есть ну, это определенные люди определенного склада ума, которые хотят быть космополитами, быть свободными от каких-либо обязательств и так далее. Вот, то есть я не могу сказать, что это моя заслуга. Вот, то есть я только вот как, можно сказать, какое-то удобрение, которое помогает им прийти к цели. У нас а, такое достаточно свободное а, обучение. А, то есть можно работать когда, а, то есть учиться, когда хочешь. Угу. А, в любое время, из любой точки мира проходить домашние задания, там, сдавать их и так далее. То есть уже, уже эта вот эта гибкость, она уже позволяет людям как бы начать а, оперировать другими материями, то есть а, можно проходить ночью, можно проходить на пляже. Вот я недавно был на конференции, сидел рядом, ну, там у нас сидело много веб-мастеров, и там мне сосед говорит, ты ленивый инвестор? Я говорю, да. И он меня протягивает и показывает фотографии на его смартфоне, где он сидит с ноутбуком на пляже. Вот. И у него на ноутбуке логотип моего блога. И это для меня как бы был такой показатель, что действительно у нас такая отдельная, можно сказать, такое, как сказать каста, группа людей. Ну, то есть в каждом человеке это и есть, но есть люди, которым это особенно близко, которые не хотят ни от чего зависеть и хотят вот именно свободно свободно жить, независимо от каких-либо Согласен. Условий. То, что стремление к независимости, это действительно, возможно, суть каждого. В продолжении социальных направлений твоей деятельности вопрос вот от нашего маркетинга по поводу твоего YouTube-канала. У меня есть информация, что еще в начале этого года там было чуть больше тысячи подписчиков, а сейчас больше трех. Ну да, где-то три с половиной, может. Как тебе удалось добиться такого прогресса? Ну, вообще, 3000 для меня не очень большая сумма. То есть, а на самом деле, есть такие высокие достаточно амбиции в плане YouTube, потому что я вижу, насколько люди вовлечены, как совсем по-другому меня воспринимают, воспринимают информацию, которую я транслирую. На самом деле, это просто моя аудитория, которая есть в ВКонтакте, есть в Телеграме, есть на сайте. Подход простой. На каждой площадке, то есть, есть определенные аудитория, да, которой удобно пользоваться именно этой площадкой. То есть в Телеграме люди хотят при, там, с, получать информацию, которая э, будет практически применима. Э, ВКонтакте у меня аудитория, которая хоть, хочет получать э, э, быстро там, актуальную информацию э, по каким-то новостям, по каких-то каких сводках, э, можно сказать, практическую какую-то э, информацию, но э, бо больше информационного характера. Вот, на сайте, на сайте аудитории, которая приходит в основном с поиска и по запросам, там, связанных с инвестированием, с трейдингом, то есть везде разная аудитория, везде а, разный подход, но вот а, а, я ее стараюсь аккумулировать эту всю аудиторию, то есть ее, как бы сказать, таргетировать, отдавать ей то, что нужно. и по сути, сейчас YouTube мне не давал никакого, никаких бонусов, вот, и нет никакого секрета, я не могу сказать. Просто моя аудитория пришла меня смотреть. Немножко уточню вопрос. Никаких инструментов маркетинговых ты не использовал для этого. Mm -hmm. То есть вот говорят, что в этом случае речь идет об органическом росте. Органический – это когда у тебя настолько крутой канал, что тебе не нужно ничего делать, чтобы его развивать. тебя просто сами находят. В том случае это так? Я считаю, что у меня еще есть над чем работать. Вот, в частности, я смотрел твои брифинги и видел, как ты ведешь а, а, YouTube. Да? То есть мне до этого еще работать, честно сказать. Я думаю, что несколько лет точно. Недавно ты разместил следующий пост для своих подписчиков. Миллиардер, глава хедж-фонда и писатель Рейд считает, что инвестор может преуспеть, идя против толпы, выбирая то, чего другие сторонятся, не хотят рисковать. Далее ты спрашиваешь свою аудиторию, вы согласны с таким подходом? Или вы придерживаетесь мнения, что дешевая компания всегда может стать еще дешевле? Сам ты что думаешь по этому поводу? А, инвестиции у меня всегда переплетены с какими-то случаями там, из жизни. и То же самое. То есть психология есть большой толпы, есть психология маленькой толпы. Вот. И это во всем. В путешествиях. Там, большая толпа едет в новогодние праздники да, и э, тратит деньги неэффективно, получая гораздо меньше количество там, пользы, да, каких-то эмоций и так далее, потому что везде много людей, везде дорого и так далее. То же самое э, происходит на рынках, когда большая толпа, она никогда не может быть эффективна. Вот, то есть начиная с фондов, да, когда они хотят зайти большими суммами в какой-то актив, они сдвигают котировки и уже у них э, средняя цена уже выше, чем у маленького частного инвестора. Есть, я всегда, всегда как бы... Топлю за то, что нужно находиться в этой маленькой толпе, э, думать, э, а как бы поступила сейчас маленькая толпа, то есть э, вот, как, как можно сейчас эффективнее всего действовать. И, конечно, вот правило, что маленькая толпа всегда эффективнее, для меня это однозначно. Согласен с тем, что если ты умеешь определять, где находятся как раз представители меньшинства, ты фактически можешь понять будущие тенденции. Вернемся к твоим проектам. Ну, наверное, предсказуемый вопрос, а какой приносит наибольший доход? Ну, тут, как и в инвестициях, я придерживаюсь правила диверсификации там, денежных потоков. То есть что-то приходится с рекламы да, на, в Телеграм-канале, на, на блоге и так далее. Uh -huh. То есть какие-то компании приходят финансовые, да, которые, о которых мне не стыдно рассказать людям и дать прежде всего независимую оценку. То есть это мое требование прежде всего к рекламодателю. Вы оплачиваете, можете оплатить обзор, но оценка будет независимой. Вот. И какой-то поток денег приносит обучение. Вот. И я обучением занимаюсь последние полтора года всего лишь. То есть это такое тоже, можно сказать, что я только начинаю, да, это делать. Вот. Какой-то поток приносят сайты. В среднем у меня такая есть такая широкая диверсификация, как в портфеле. То есть там условно я стараюсь, чтобы ни один поток не сильно не выбивался там там 30-40 процентов может быть в какой-то месяц больше обучения в какой-то месяц больше сайта в какой-то месяц больше там какие-то другие направления то есть это у меня так подход абсолютно такой же я воспринимаю это как портфель то есть диверсификация потоков для меня тоже важно потому что я уже вот сколько с 13 -го года шесть лет фактически ни, ни, нигде не работаю, вот. и когда ты, например, там живешь на Филиппинах, на маленьком острове или там на Бали, и далеко там от родных никто тебе, ты можешь надеяться только на себя самого, на свои какие-то знания, на то, что ты создал ранее, какие-то mm -hmm. источники дохода, вот. Ну, для меня это постоянный, постоянный процесс, я постоянно стремлюсь создать, изучить что-то новое, какой-то новый поток создать. Ну, а правильно я понимаю, что большая часть этих проектов все-таки связана с финансовыми рынками? Или они все просто? Или нет? Я бы сказал, основной, основная часть. Ну, для меня, у меня нету больше сайтов по финансовой тематике, фактически есть там около финансовые сайта, но в основном блок — это только блок вот по инвестициям, потому что я понимаю, чтобы сделать такой проект, нужна максимальная концентрация на нем, нужно максимального вовлечения и делать такие проекты, как там мой блог, я не представляю, как это сделать на потоке. Uh -huh. То есть все-таки это э, блог, обучение, это больше, наверное, про э, предназначение, про миссию какую-то, вот, чем про бизнес. А остальные направления – это все-таки больше про бизнес. Антон, я так понимаю, что, как мы уже обсудили, большую часть проектов связаны с инвестициями. Также мы с тобой говорили о том, что… Проводя обучение, ты реально становишься идейным вдохновителем для своих учеников. Хотелось бы понять, с чего начался твой интерес к этой индустрии? Когда он появился? Что для тебя выступило переломным моментом? Наверное, одно слово – Таиланд. Стремление к независимости, Таиланд. Да, я приехала с будущей своей женой там, помню, в двенадцатом, в одиннадцатом году мы ездили в Таиланд, и лежа на гамаке а, там рядом с морем вечером, там, попивая кокоса я, я просто смотрел на звезды, да, и думал, блин, я хочу так жить всегда. То есть а, мы приехали, я считал дни, да, когда нам назад а, возвращаться. Вот. И для меня это было, наверное, самым главным мотиватором, чтобы начать действовать именно, чтобы заниматься тем, что не будет меня привязывать ни к чему. Ну, то есть ни к работе, ни к финансам, ни к какой-то гео-точки и так далее. Вот. Это было таким основным моим топливом для того, чтобы я на начал разбираться. Я не сразу начал там, работать на финансовых рынках, а я за занимался и бизнесом, и там какими-то проектами в офлайне. А у меня там были какие-то магазины, точки, которые я тоже пробовал делегировать и так далее. Была даже школа сноуборда. Там, ну, очень много проектов направления я перепробовал. Вот. И перепробовав все это, я понял, что нужно заниматься просто тем, что будет работать еще десятки лет, как минимум. да. То есть фондовые биржи, они работают там уже сотни лет в Америке. То, что будет капиталоемко, то есть я могу туда, в принципе, инвестировать все денежные потоки uh -huh. да, и не бояться, что это будет как -то. Собственно, воронка достаточно узкая, больше, кроме, кроме финансовых рынков, у нас не так много направлений, которые позволяют работать с ними, там, зарабатывать деньги из за любой точки мира и делать это, там, в перспективе, да, там, с очень большим капиталом. Скажи, пожалуйста, а вот в своей инвестиционной деятельности ты наверняка сталкиваешься с какими-то вот очевидными для тебя уже как профессионалы подводными камнями. Что у тебя вызывает наибольшие трудности? Наверное, люди, но прежде всего, потому что если мы компании можем просчитать, да, и можем просчитать какое-то финансовое поведение, какие-то показатели, посмотреть отчетности, там, которые сложно как-то поделать, то поведение людей мы просчитать не можем. И это такой некий черный лебедь для меня всегда. Но ну, сейчас, например, да, заказывает правила игры у нас Трамп со своим твиттером. Пример такой, как Трамп. Он говорит о том, что невозможно все просчитать. У нас всегда и всегда будут эти риски. Даже если все в экономике будет ровно, все будет работать эффективно, да, будем развиваться, всегда будут люди, которые будут портить, портить это, эти правила, делать рынок менее просчитываемым. Ну, в то же время хочу отметить, что благодаря тому факту, что есть такое понятие, как Twitter. Трампа, мы понимаем, что на рынках всегда будет жарко. В конце концов, от рынков нам что не нужно, так это стабильность, вялость и отсутствие динамики. Только если есть конкретные форс-мажоры, если есть стрессовые ситуации, площадки представляют для нас интерес. Потому что за этими движениями, этой мощной волатильностью скрываются возможности, к которым мы стремимся, чтобы их реализовать. Согласен. Я знаю, что прямо сейчас... Здесь, в Черногории, проходит очередной э, слет ленивых инвесторов. Э, и я знаю, что это уже не первое мероприятие такого рода. Э, с чего вообще возникла идея устраивать такого рода мероприятие? Возможно, есть какие-то цели, которые ты ставишь. Как прошел слет сейчас? И э, как вот ты подбираешь именно людей, с которыми ты проводишь много времени вот в такой обстановке? Начну с первого вопроса, да, как слет прошел, у нас был на бале. Идея слета возникла скорее из желания окружить себя да, интересными людьми, в том числе там, познакомиться с читателями, с учениками. Мне кажется, самая главная проблема в постоянных там, путешествиях по всему миру – это окружение. То есть не хватает интересного окружения, чтобы оно было рядом, чтобы путешествовало, чтобы думало в том же направлении чтобы был какой-то обмен полезной информацией и так далее. Вот этого не хватает. И, наверное, из этой потребности и родилась идея слета. Вот, то есть путешествовать с такими, с такими uh -huh. же людьми, которые преследуют такие же цели, там, зарабатывают, там, стремятся зарабатывать удаленно, мыслят теми же материями. Мы достаточно быстро, да, вот на Бали подготовили слет. Мы жили там уже несколько месяцев. А, там, Арендовали виллу, пригласили людей и очень быстро набрали на группу. Вот. И нам очень понравился этот опыт. Получили все отзывы, были положительные, получили такой заряд мотивации продолжать это делать. Вот. Многие участники как раз просили сделать семейный слет. Вот. Благодаря им, в том числе, состоялся слет в Черногории, которым мы сейчас завершили. Тоже получили большой заряд энергии, то есть этот слет отличался тем, что он был семейный, то есть приехали уже э, не только там какие-то э, частные инвесторы, частные предприниматели там, э, но и уже цел они взяли с собой семьи, у нас было там, порядка 15 детей на слете, вот, около 30 человек всего участников, и вот 15 детей. Этот опыт тоже такой на надолго запомнится, потому что у нас получилось э, дать э, каждой скажем так, группе участников, как будто дети там, мама и папа, каждая группа участников получила какую-то полезную информацию. Ну, я лично заметил, как не, ну, некую трансформацию позитивную мышлению участников, То есть многие стали гибче, да, кто, кому этого не хватало. Но многие... Но вот Все вот эти люди, они имеют отношение к твоим проектам или не обязательно? Не обязательно. Есть, главное, чтобы образ мысли, да? Главное, главное условие, ну, для меня главный критерий – это желание и возможность поделиться какой-то полезной информацией. То есть это не просто такая встреча, которую я устраиваю и провожу там какое-то обучение, но это еще и как бы, слет вот таких вот интересных людей, в рамках которого мы там каждый участник делится каким-то полезным навыком, каким-то полезным опытом. Даже если ему не о чем, может быть, рассказать, он там работает на работе, он добавляет, а, а, добавляет своим своим опытом. Все равно у каждого а, человека опыт уникальный, и во многом там, он может быть полезен даже самым там, крутым путешественникам и так далее. Вот, поэтому самый главный критерий – это а, позитивное мышление, и возможность, желание делиться полезной информацией. Помимо того, что ты обладаешь таким колоссальным багажом знаний, ты еще и очень драйвовый парень. Очень любишь мотоциклы, допускаешь, что, может быть, быстрые автомобили. Mm -hmm. Ты сказал то, что у тебя даже был бизнес, школа обучения сноубординг. Да? Mm -hmm. То есть, наверное, и в этом ты тоже преуспел. Чем еще, в принципе, увлекаешься? Сейчас с возрастом все выходит на более спокойные вещи с появлением ребенка уже думаешь более а, долгосрочно, более а, спокойно. Вот. Ну, сейчас а, среди моих хобби, это, конечно, самое главное — это путешествия. Вот. И путешествия я стараюсь сделать более разнообразными. Если раньше была задача просто приехать в место, да, там, какое-то, ну, там, прочувствовать, там, не знаю, может быть, какие-то экскурсии посетить, какие-то самые, самые интересные места, то сейчас это получить еще и эмоцию от места прокатиться, например, там, на мотоцикле в Таиланде по джунглям, там, и, то есть это, вот, для меня это эмоция, то есть, ну, там, сделать какой-то дайв, да, а, а, там, с акулами, да, на Филиппинах, вот, для меня вот это эмоция. То есть у меня, я такой некий охотник за эмоциями, не ограничиваюсь каким то направлением, Вот здесь, в, на Черногории, хотелось полетать, я не знаю, возможно, сегодня получится на параплане, здесь очень красивые горы. А горы, море есть на что посмотреть сверху. Ты был, наверное, в Азии везде? Ну, Юго-Восточной Азии мы, да, наверное, 90-80% объездили. А на горе первый раз? Второй раз. Вот. Мне очень понравился именно вот здесь и климат, и соотношение цена-качество. Здесь они практически на идеальном таком уровне находятся, вот. приятные люди. Вот. Ну все это вот в Спектре дает такое очень комфортное место для того, чтобы отдыхать очень близко к России. Для меня это вот три часа лета, это как на автобус сесть-то, да, ну, то есть можно вообще а, очень очень гибко подходить к, к отдыху, не планировать вот так скажем заранее сильно заранее. Вот. И для детей здесь тоже хорошо, спокойное море, нет волн и так далее. Ну, то есть здесь все в спектре так складывается, что очень комфортно. Вот ты бы мог посоветовать на основании своего опыта, а может быть опыта других, с которыми ты тесно общался по этому вопросу, вот какую-нибудь страну, либо регион, который вот ты считаешь, что идеальный для проживания вместе со своей семьей? Наверное, я зайду издалека, потому что мы очень индивидуальны. То есть э, море может быть э, там, для одного оно синее, а для, для другого голубое. Вот. Э, поэтому посоветы, наверное, э, давать не очень правильно. Э, лично для меня это остров Бали, вот, который, ну, это место максимально близко мне. Э, это Санкт-Петербург, потому что практически, если бы не климат, если бы не там плохая погода, это было бы для меня тоже практически идеальным местом для того, чтобы жить там спокойно, просто выезжать, да, когда мне нужно. Вот. Ну и, в принципе, знаешь, у нас вот с женой мы долго, долгое время искали идеальное место для нас. И мы поняли, что на самом деле идеального места, скорее всего, не существует, потому что постоянно... Мы постоянно изменяемся, и то, что нравилось там год назад, уже, уже не так зажигает. То есть для меня идеальное место — это такое некое комфортное место внутри, когда мы можем чувствовать, что мы хотим, и сразу воплощать это. То есть мы захотели куда-то поехать, и вот у меня есть там, возможность сразу этого воплотить. Вот для меня как бы, это идеальная ситуация. То есть быть свободным, не привязанным к чему-либо. Это для меня идеальная ситуация. Есть в планах посетить все материки. То есть вот сейчас мне данном, на данный момент хочется там, приехать в Австралию, там, купить, там, снять машину и объездить всю Австралию, пожить там. Ну, вот, а дальше Южная Америка. Что бы ты мог вот, тоже объективно, максимально профессионально пожелать начинающим инвесторам, трейдерам, вот прям как на путстве, ну, прежде всего я бы пожелал да, ä, понять, что это навсегда, то есть, ä, что инвестиции, что финансовые рынки они будут ä, есть и будут существовать десятки лет, что вот ä, та локальная прибыль, локальные какие-то проекты, все это будет приходить и уходить всегда, вот, а финансовые рынки они есть и будут работать, это основно, основной механизм, да работы экономики, вы можете сейчас потратить время да, на какие-то локальные а, проекты в бизнесе там, или а, в, в какой-то своей сфере, а, но если вы разберетесь прямо сейчас да, там, и построите там, личный финансовый план, будете инвестировать регулярно, будете регулярно ребалансировать портфель, разберетесь, как работают вообще а, финансовые инструменты, вы это знание можете использовать на всю жизнь. Ну, то есть основной лайфхак как раз в этом о том, что не гнаться вот сейчас за какими-то локальными историями, а подойти к этому, то есть глобально, то есть начать инвестировать, работать там на финансовых рынках, неважно. Ну, конечно, это должно быть с комфортной суммы, вот, но это делает на всю жизнь, то есть настраиваться на очень долгий промежуток времени. И мне кажется, вот такой подход, он максимально будет комфортен и эффективен для людей, которые еще не работают с комфортной суммы и настраиваться на всю жизнь, то есть по определенному плану. И тогда не будет лишних шатаний, там криптовалюта выросла, криптовалюта просела, там акции выросли, акции просели, то есть ну, вы будете осознанно подходить с долгим горизонтом инвестирования, то есть выбирать компании, которые вы будете, какие-то активы, да, которые вы будете способны держать э, очень долго. Там, пересиживать там какие-то большие падения и так далее. Вот, то есть настраивайтесь на всю жизнь, инвестируйте регулярно и делайте все в рамках своего личного там какого-то психологического комфорта. Наверное, вот это вот, что можно пожелать начинающим инвесторам, начинающим трейдерам. Антон, огромное тебе спасибо за уделенное время, за беседу. Я думаю, что контент крайне будет полезным, это все. А, а Маркетс, привет! Спасибо за интервью, было интересно. Всем профита!